сегодня начнем сразу с нашей темы я вам расскажу расскажу вопрос о вопросах геронтологии да и вот как бы может быть как-то сумею в конце вас подвести опять же к возможностям но наверное я ничего там супер, как бы, Америку вам не открою, потому что мы об этом раз раз, раз говорим, когда говорим, с чего начать в нашей программе. Ну, может быть, чуть-чуть пошире, может быть, какие-то примеры будут еще дополнительные. Но самое важное, чтобы все-таки а, вам было понятнее, а, в затруднительных особенно случаях, а для тех, кто уже давно пользуется флуоревитами, чтобы вы не отчаивались и двигались дальше. Начнем. Я говорила только о наших ученых, Игоре Александровича Емскове и Виктории Петровне Емсковой, которые дали нам возможность пользоваться нашими флоревитами. То есть, если бы не их разработки, их такой долголетний труд, то у нас не было бы таких возможностей. Это замечательно, это радует, и я думаю, что просто призываю вас всех быть с благодарностью ежедневной и просто благословлять и благодарить все время наших ученых. Конечно же, не забывайте самых главных наших организаторов компании «Оклон» – это Георгий Константинович Ростовский, Любовь Ивановна Хомченко, которые способствуют тому, что наша компания развивается. Развивается, развивается очень быстро вот ну а мы как бы в помощниках да и вы в помощниках и мы в помощниках для того чтобы нести эту благодатную информацию для других людей если в окружении вашем есть люди которым по каким-то причинам не помогло за какой-то период времени потому что нет никаких догматических рамок, которые бы определяли и говорили, что вот при бронхиальной астме поможет за 3 месяца, при катаракте поможет за 4 месяца, такого нет. Почему такого нет? И это невозможно, потому что восстановительные возможности организма у каждого индивидуальны. Об этом также мы не устаем говорить, что восстановление в организме, зап, самозапуск вот этот, различных процессов в организме, он идет у каждого индивидуально. И бывает даже, ну вот на себе я это вижу, вроде бы как-то все устаканилось, устаканилось, а потом раз какой-то всплеск в плане минуса всплеск наоборот в плане минуса значит нужно эту систему подтягивать и как бы это процесс это творческий процесс на он направлен с учетом вот этих восстановительных возможностей я вам многократно говорила со слов виктории петровны год полтора я думаю, что и два года, и два с половиной можно шагнуть, потому что мы же живем, да? Если бы нас посадили под колбак, мы флоревитами все восстановили, не стрессуем, не дышим загрязненным воздухом, и непонятно ктаемся, да, какими продуктами. Тогда, конечно, сделали работу, запустили и организм наш как робот начал прекрасно работать. Но мы же продолжаем жить в усугубляющейся обстановке внешних факторов. А эти внешние факторы влияют на внутренние. И мне, конечно, всегда очень грустно, когда люди в принципе особого значения не придают к тому, что необходимо изменяться и искать любые пути для того, чтобы процесс наладить на позитив. Так, простите. Значит, все-таки я сегодня не буду начинать с нашей программы, Он мне не ответил насчет новичков, и сразу начали писать вопросы, поэтому сегодняшняя тема. Значит, омоложение организма и по вопросам геронтологии пройдемся чуток. Вопросы омоложения организма и достижения долголетия всегда интересовали всех нас. И, собственно, этим как раз мы и занимаемся в нашей компании с помощью флоревитов. Разными учеными в разных странах эти вопросы очень серьезно изучаются и разными цивилизациями по годам, Можно, если исследовать эти процессы, то вот эти вопросы как бы исследовались. Среди, среди этих работ в глубине веков теряются в древнейшей истории вот эти знания. Это и Гиппократ, и Авиценна, все они задавались такими вопросами. Чтобы замедлить процессы старения, древние египтяне употребляли в больших количествах чеснок, например. В конце XIX века в связи с работами Вейсмана в биологии возникает наука, изучающая старение. Старение омоложения интересовало выдающихся биологов того времени – и было выполнено много опытов с целью замедлить процесс старения и вызвать омоложение на животных. По результатам этих опытов были сделаны важные теоретические выводы в природе старения. Я вам говорю в общем, конечно же, в наших э, лабораториях, наших ученых, э, как бы свое направление по, по вопросам старения и омоложения дано, и мы этим как бы пользуемся. Я вам говорю общий такой взгляд. Дальше систематические исследования шли с целью замедления старения э, человека и млекопитающих. Конечно, что-то было достигнуто, но особого продвижения в плане количества лет получено не было. И как бы вот мое мнение на сегодняшний взгляд, если мы рассматриваем все аспекты существования человека дух, душу и тело, то Заповедано, если нашим творцом возможность проживания 120 лет да, то это только в бумаг человеческих то что записано на компьютерные варианты среднестатистическом проживании 70-80 лет то таким образом это и срабатывает здесь вот, на биологическом плане мы запускаем в процессе саморегуляции именно флоревитами и в случае, если проводим разными методами, о которых я сегодня напомню вам очередной раз, скажу позже, разными методами вот эти процессы омоложения мы поддерживаем, процессы чистоты нашего организма поддерживаем на всех уровнях, на уровне именно духа, души и тела. Хорошо, если кто-то хочет отрицать духовные процессы, то, конечно, выбор за каждым. Душевные процессы – это как раз мыслительные процессы. Душа – это наши мыслительные процессы, наши волевые процессы. То, что тоже я вам стараюсь говорить, что принят решение вами, что я здоров и больше болеть не буду, это тоже решение, которое несет за собой определенную ответственность нам как людям это все дано и это все необходимо использовать значит геронтология, геронтология. основная задача ее это конечно продление жизни и также улучшение качества жизни Особенно как бы, мы акцент делаем на качество жизни, потому что э, и в 80, и в 90 лет э, с э, качественным проживанием это, конечно же, совсем другой, э, другие совсем возможности исполнения своего предназначения на Земле. Геронтология направлена на, профи... на профилактику многих заболеваний, которые сопровождают процессы старения. Некоторые ученые считают, что при огромных затратах излечения основных заболеваний пожилых людей прибавит примерно 10 лет жизни. Таким образом, человечество вот как бы исчерпала возможности увеличения продолжительности жизни традиционными медицинскими средствами и на первое место выходит проблема разработки средств и способов радикального воздействия на саму старение многие известные средства замедляют в среднем старение животных и человека при этом Максимальная продолжительность жизни не увеличивается, откуда следует, что данное средство, любые другие, кроме флоевитов, направлены на коррекцию патологических последствий, сопровождающих старение, но не на фундаментальные процессы. Значит, старение имеет много общего с изнашиванием. И процессы старения, мы тоже об этом как-то проговаривали, они уже начинаются вот как бы научные круги готовя сегодняшнюю лекцию я читала что начинается с гормонального периода созревания до да, организма но по сути когда зародилась клетка уже даже внутриутробно эти процессы старения уже начали, имеют место быть Одну из первых достаточно обоснованных экспериментально-научных теорий выдвинул на рубеже 19 и XX веков Мечников. Одной из основных причин старения он считал отравление организма особыми ядами, токсинами, продуктами гнилостного распада, происходящего в кишечнике. То есть мы это должны иметь и в виду. И иметь в виду, пользуясь нашим Виаргоном 15, обязательно прикладывать все возможные средства, чтобы наш кишечник функционировал прекрасно. Именно в функциональном плане. То есть если есть сбои, Хоть в сторону запора, хоть в сторону расслабления кишечника, это уже как внешний показатель того, что кишечник работает не совсем верно. Но даже если вот показатели упражнения кишечника нормальные, и придраться невозможно, но есть другие проблемы, значит, все равно можно предполагать, что с кишечником не все есть хорошо. Потому что... И механические процессы очистки никто не отменял на сегодняшний день. Просто увлекаться сильно этим не нужно, может быть как по программам там, ежедневных очищающих этих клизм, здесь просто нужно каждому разумно подходить к своему телу. Экспериментальные клинические наблюдения, проведенные Мечниковым и его учениками на существовавшем в то время научном уровне, подтвердили многие положения этой теории, которые утверждают в частности и вредности воздействия на организм ядов, поступающих извне. Это дополнительный как бы фактор. Извне это яды и алкоголь, и никотин, и соли тяжелых металлов и так далее. а Соли тяжелых металлов это при дороге мы дышим парами бензина и то же самое в воздухе полно всего. Дальнейшие исследования, проведенные в 30-е годы уже нашего столетия, показали, что роль кишечной микрофлоры как главного фактора в развитии процессов старения была ну, как бы, также доказано. Но тем не менее... Были часть научных людей, которые считали, что это не важно. На сегодняшний день это признано уже, что важным фактором именно состояние микрофлоры кишечника. Поэтому не забывайте, не забывайте, наш фиаргон 15 он способствует тому, что дисбактериоз уходит и восстанавливается жизнедеятельность нашей нормальной микрофлоры. Но быть может. Это имеет смысл кому-то ну, из присутствующих или из, из тех людей, которые вокруг вас, рекомендовать и, биф, и даже флору поправлять, и лакты, и кишечную. Как бы флору, но мы кишечную не подаем, а бифида, бифида в основном подаем, бифидобактерин в частности, потому что на 90 примерно 7% в норме именно бифида флоры, все остальное лакто, кишечная палочка, вот, значит, Природа предусмотрена. Еще э, не сказала, что физиологом Павловым было много тоже исследований по поводу вот геронтологии. Природа предусмотрена, что каждый орган человека состоит из огромного количества клеток, и при бережном отношении человеку даже удается сохранить до 70-80 функционально активных клеток. Представляете, если наук, наукой доказано, что даже 70-80 лет столько клеток сохранено и при наличии в наших руках лиревитов мы, конечно же, можем проводить вот достаточно а, процесса коррекции. И а, вот однозначно просто замечательный пример. В 90 лет, а, уже вот 3 месяца прошло, я вам рассказывала этот пример, а, у человека при крайней степени уже сердечно-легочной недостаточности и отечность, вот прям на, на проявленном отечном синдроме а, на сегодняшний день человек чувствует себя хорошо хорошо на наших флоревитах. Ну да, какие-то есть и лекарственные препараты. Я говорила вам об этом примере, то есть люди продолжают, я так считаю, качественное существование довольно-таки на этот возраст и на фоне такой серьезнейшей патологии со стороны сердца легких. Так вот, имейте это, пожалуйста, в виду, около 70-80% функционально-активных клеток еще удается сохранить. Чем больше коэффициент полезного действия каждой клетки, чем разумнее и бережнее отношение к своему организму, тем дольше наша жизнь. То есть, по сути, все в наших руках. Даже вот в таком возрасте, если моложе люди, да, то, конечно... Возможности еще больше вот как бы произвести этот процесс самозапуска и далее уже верим в то, что организм нужно будет только поддерживать флуоревитами. Процесс старения имеет индивидуальные особенности. Даже у мужчин и женщин он различен. Сегодня в России, Украине, Белоруссии средняя продолжительность жизни у мужчин, среднестатистически 57 лет, у женщин на 13-14 лет больше. Но в принципе в эти 13-14 лет как раз уходит этот гормональный момент. То, что у женщин начало развития активного гормонального статуса начинается в, 13, ну в 12, сейчас сократилось все 14 лет когда начинаются менструации, начинается, функцион... начинается вот эта функция гитародная, вот до этого идет как бы процесс сбережения и накопления. У мужчин быстрее это, начинается этот процесс. С самого образования закладки уже яичек внутриутробно. Биологические предпосылки такого преимущества, очевидно, связаны с защитой ролью женских гормонов, а также с тем, что мужчины здесь еще немножко другую сторону берут, что потребление спиртного, курение... И больше тяжелой работы это как раз ложится на мужчин. Конечно, это способствует тому, что быстрее изнашивается организм. Но тем не менее, как бы вот, по времени это и гормональный статус также влияет. То есть чисто физиологически еще влияние идет. Не зря говорят, да, что нам важно очень мужчин беречь, особенно по поводу стрессорности то есть если женщина опять же физиологически может очищаться в связи с тем что она может легче поплакать и так и еще один момент физиологически который я только что проговорила ежемесячный да, функциональный присутствует у женщин то у мужчин как бы они наши крепкие такие в этом плане в плане слез да то есть выделительные функции вот этого расслабления при стрессе не присутствует поэтому стрессорность более выражена у мужчин в связи с тем, что процесс старения у людей происходит весьма индивидуально и часто состояние организма стареющего человека не соответствует возрастным нормам, принято различать календарный, хронологический, паспортный возраст и биологический. Преждевременное старение или иными словами износ наблюдается у всех больных и характеризуется степенью различия вот между этими возрастами – календарным, паспортным и биологическим. То есть, если человек даже внешне не выглядит а, меньше, чем его паспортный возраст, значит процессы старения запущены уже очень мощно. То есть в этом вот как а, а, пометьте себе это как признак. Существует великое множество теорий и исследований, связанных с вопросом старости, которые невозможно перечислить полностью. Значит мы проговорили с вами Микова Павлова Малахова теория есть вот и значит вы тоже ее знаете. Он опирался на разных источников. И это тоже теории старения в Аюрведе, в Библии, в вот. значит, Теории, может быть, они немножко разнятся, но библейский подход для меня он самый важный, потому что если мы себя корректируем и живем в... Как бы в струе своего предназначения, так как нам предназначено, то и наше тело, оно подтягивается, а в наших руках еще флоревиты. То есть вообще настолько все складывается, как кубик-рубик, Понимаете, конечно, можно и люди, все равно ищущие люди, они находят и приходят к, вот, к этому конечному результату, о котором я сейчас говорю, возможности я имею в виду, но ищущие все равно это найдут, у каждого там какие-то есть свои направления. Техники какие-то люди применяют, очищающие это само собой для тела, я имею в виду тренинги, какие-то там психологические техники, это все работает позитивно. Это те люди, которые ищут своих оздоровительных классных моментов. И это здорово, когда люди ищущие, не надо лежать на диване. Сейчас много книг, сейчас много и бесплатных тренингов много. Сейчас много информации в интернете, поэтому изучайте состояние своего организма. И физиологию в том числе. Об этом много тоже мы говорим. Физиологию нормальную и патологическую тоже имеет смысл поглядывать, чтобы быть абсолютно грамотным в отношении своего организма. Значит, процессы старения можно разделить на две большие группы. Процессы, происходящие в сознании – о чем я с вами толкую, да? это процессы, которые нуждаются в изменении нашего мышления, нашего отношения к себе лично, к болезни, к окружающим, близким и дальним и так далее. Это процессы, которые происходят в нашем сознании. И вторая группа, это биологические процессы, которые происходят в органах человека, в тканях и в клетках, чем мы занимаемся нашими флоревитами. Через воздействие флоревитов мы также способствуем изменению сознания, это однозначно, но это если делать параллельно, то просто быстрее можно достигнуть результата. А наша задача успеть да, за более короткие временные промежутки улучшить свою жизнь и сделать ее абсолютно счастливой. Значит, в первые 20 лет жизни происходит колоссальное наращивание массы тела. Так, в течение первых 9 месяцев внутриутробной жизни масса увеличивается в 6 миллиардов раз. После рождения до 20 лет масса возрастает в среднем еще в 20 раз. Разницу улавливаете, да? Итого масса человека от яйцеклетки до взрослого человека увеличивается в 120 миллиардов раз. Затем в течение 20-40 лет, следующих с 20 до 40 лет, наблюдается стабильный период, после которого начинается процесс увядания организма. Уменьшается масса, происходят изменения в его структурах. Поэтому смотрите. Многократно мы говорим, и Михаил Сергеевич говорит о том, что флоревиты использовать с профилактической точки зрения изумительно просто. И когда мы к этому подойдем, то есть вот уже с 20 лет надо начинать применять флоревиты с профилактической точки зрения, чтобы вот эти процессы, которые начинаются с 40 лет, замедлить. Таким образом. Значит, мы имеем дело с пружиной или силой жизни. В самом начале, я возвращаюсь к этой теме, а, старения. В самом начале нашей жизни давление пружины очень велико. Тело быстро набирает массу и формируется. После этого потенциал жизненной силы значительно израсходован, но он еще достаточно силен и поддерживает наш организм в стабильном состоянии. Это составляет 20-40 лет после того, как мы стали половозрелой личностью. Ну вот примерно в среднем там, до 40 лет у кого-то, может быть, у женщин до 50 лет. И, наконец, сила давления жизненной пружины еще больше уменьшается и наступает процесс старения клеток, тканей и органов. Быстрой трате жизненной энергии способствует неконтролируемое эмоциональное поведение. Это очень-очень важный фактор. И в этой стезе, так сказать, тоже наши функциональные возможности по восстановлению. И когда вы начинаете пользоваться флоревитами, вы также постараетесь отследить постепенно, это процесс работы, отследить, что же вам мешает продвигаться в процессах восстановления, именно в эмоциональной сфере. Наша мыслительная деятельность целиком основана на трате этой драгоценной энергии. Во время эмоциональных переживаний она фонтаном бьет из человека, и поэтому после этого мы чувствуем себя опустошенными. То есть энергетические потери идут. Эмоционально уравновешенный человек всегда живет дольше и выглядит лучше. У мужчин потери потери семени также аналогично потери жизненной энергии. Чем больше его тратится, тем быстрее расходуется мужской жизненный потенциал. С современной наукой было выявлено, что процессы увядания и старения начинаются сразу после, ну как бы вот после траты этого жизненного потенциала, тут уже касается половой функции. Как организм человека достиг половозрелого состояния, вот и тогда уже и начинаются эти траты. Хотя некоторые неблагоприятные изменения начинаются еще раньше. Например, в детстве уменьшается уже вилочковая железа, снижается эластичность хрусталика глаза. Различные органы и ткани в организме стареют разными темпами. Это тоже нужно не забывать. Причем не просто индивидуально, но как бы в норме разный темп старения. Скорость их старения связана с жизненной активностью и степенью загрязнения. И тот фактор нельзя не учитывать. Жизненная активность и степень старения, и вообще как бы качественность проживания, что ли, человеком. Один, ну, допустим, взять человека в бизнесе, да, он настолько, там, мыслительный процесс, супер мощный, но при этом он настолько занят, что ему некогда уделить внимание физической активности, ну, как в крайней степени, я как пример беру, да, или там наоборот. Человек очень сильно физического труда, но, ей, может быть, не акцентирует внимание на изменение каких-то психологических, эмоциональных факторов и так далее. Там, где физиологические процессы протекают медленно, наиболее медленно, и создаются предпосылки для зашлаковки. Процессы старения идут в первую очередь в этих органах, где вот такие физиологические процессы. В обычных условиях организм получает больше радиоактивных веществ, чем выделяет в обычных условиях. Человеческий организм накапливает в себе радиоактивность, причем в старости радиоактивность нашего тела в 240-470 раз выше, чем в молодости. Поэтому, смотрите... В разных программах присутствует 21-й Виаргон Селена. И вот буквально на вопрос человека в этот понедельник Михаил Сергеевич отвечал, что если вы применяете силикор-альфа в виде БАДа, то все равно есть смысл принимать Виаргон 21 потому что уровень как бы, действия БАДа Селена – и виаргона, селена разный, механизм действия разный, эффективность будет лучше и качественнее, в частности, по выводу радиоактивных веществ накопленных. Наша задача максимально от них освободиться. Не забывайте в этой стезе также и наш флорадар, потому что флорадар тоже способствует через разные механизмы действия освобождению от радиоактивных веществ. Ну, в частности, то, что там есть флорофил. Значит, причем продолжительность жизни находится в функциональной зависимости от количества поглощенных, нейрон, количества поглощенных распавшихся нейронов, которые прекратили свою жизнедеятельность, и от накопленных радиоактивных веществ в организме. Это доказал ученый-академик Вернадский. Здесь важно, опять же, чтобы поддерживать, мы тоже на позапрошлом, по-моему, вебинаре говорили о том, что важно восстановление вот этого потока, потока нейронной нашей энергии и восстановление тока действия передачи импульса нервного. Это Виаргон 2 и Виаргон 21 и 22 здесь сработают прекрасно ну и серотониновое колье тоже восстановление серотонинового обмена способствует восстановлению вот этого потока по нейронам но также и освобождение от радиоактивных веществ точно также важно к биологическим процессам старения организма человека относятся такие процессы значит зашлакованность организма, ну все вы об этом прекрасно знаете это приводит к утрате полноценной регулировки организма со стороны сознания. То есть наш компьютер начинает давать сбои, а мы говорили, что мы сейчас подходим к нашим болезням и рассматриваем их как сбой механизма взаимодействия клеток, органов и систем. Так вот как раз зашлакованность организма и способствует этому нарушается регулировка организма со стороны сознания, со стороны нашего компьютера, так как организм управляется от целостного до клеточного уровня системами такими, системами голографической, частотной, точечной, акупунктурной, нервной, эндокринной и гуморальной. И вот если рассмотреть эти все системы дальше, коротко очень, значит, голографическое управление указывает, где какому органу или клетке находиться, какую иметь форму, какую функцию выполнять. Здесь, наверное, можно даже уложить и скорость развития наших клеток, которая заложена как бы, организмом, и скорость передвижения наших клеток. То есть это все заложено организмом. Голографическое управление нарушается из-за наличия негативных черт характера, различных там психических зажимов, вот как мы говорили, эмоциональных каких-то реакций на стрессы стресс и так далее. Это очень сильно влияет на вот это управление. Дальше. Частотное управление, энергетические процессы в организме указывают, каким веществам и где необходимо находиться. Нарушение частотного управления организма ведет к серьезным болезням. Вызывает это нарушение разного рода электромагнитное, радиоактивное и прочее аномальное излучение. По сути, мы в своей квартире находимся постоянно в электрическом контуре. То есть это вещи такие очень важные. Почему говорится, что важны прогулки, особенно перед сном, чтобы качественнее был сон, да? выходить вот из, из помещения, так сказать. Да? Либо, ну я не физик, но тем не менее вот эти вещи я слышала и знаю. Либо мы находимся под каким-то влиянием геомагнитных зон. Это тоже может быть внутри квартиры, на рабочих местах и так далее. Это влияет на частотное управление в нашем организме. Дальше. Те взаимодействия, о которых мы все время говорим, между клеткой, органом и тканью. Ну да, есть такое направление акупунктурное да, управление, и мы в прошлый раз, по-моему, рассматривали с вами то, что на теле нашего организма есть зоны, которые связаны с внутренними органами, это тоже из этой же серии акупунктурное управление внутренним нашим организмом. И благодаря этому управлению главные наши органы активны в течение суток по два часа и также здесь разная активность рассматривается по сезону. Это позволяет организму правильно работать, переходя от одной функции к другой. Дальше, следующий момент. Нервная умня позволяет человеку произвольно активизировать ряд двигательных функций и энергетически их обеспечить. Например, человек спокойно шел, а затем решил перейти на бег. Кроме того, в каждый орган и клетку человеческого тела посылаются регулирующие нервные импульсы, которые обеспечивают нормальную работу. Здесь мы можем из флоревитов иметь в виду наше серотониновое, опять же, колье, виаргон номер 2. Ну, как бы я параллельно вам просто проговариваю, флоревиты в том числе. Значит, нервное управление нарушается из-за напряжения или ущемления возникшего в ткани и в органе. Ну, допустим, всем вам известно, ну теоретически всем наверняка кому-то практически на своих организмах когда идет ущемление нерва при смещении позвонка позвонок относительно друг друга может быть сместился там на пол миллиметра или миллиметр а боли будут ого-го по ходу нерва да очень серьезная вот и Напряжение точно так же может возникать и от эмоционального стресса, от простуды, от травмы, которые ведут к зашлаковке даже данного участка, вот этого нервного управления. Зашлаковка препятствует нормальному прохождению нервного сигнала по нервам. Эндокринное управление обеспечивает регулирующее влияние на органы и клетки посредством гормонов, которые кровью разносятся по всему организму. Это влияние как бы продолжает работу нервного управления. Почему часто мы говорим нейроэндокринная система. И здесь происходит на материальной основе, о чем я сейчас говорю, да? нейроэндокринное управление. По эндокринному управлению, конечно же, вам всем важно иметь в виду, и мне в том числе, это самый главный наш Виаргон 29 -й. Это наш компьютер, это наш гипоталямус. Да? Ученые сейчас рассматривают и исследуют. Звучало, что о Виаргоне гипофиза. Эпифиза не знаю, гипофиза слышала. Это тоже входит а, в наш компьютер гипотолямогизарный комплекс. Там немножко разное у них действие, но пока мы пользуемся гипотолямусом, виаргоном номер 29. И гуморальное управление а, в организме осуществляется за счет крови, лимфы, внеклеточной и внутриклеточной жидкости о а внеклеточной жидкости крови и лимфе мы а, говорим через биоргон номер один идет помощь да идет запах саморегуляция и поскольку это один из важных компонентов вот этого управления в организме ну, в принципе нельзя на чаше весов сказать что вот гуморальный самый важный а нервное управление менее важное все важно поэтому а быть может, я вас смогу сегодня убедить, что вот эти начальные шаги, с чего мы начинаем, очень важны. И в частности, вот сейчас мы дошли до виаргона номер один. Значит, кровь, лимфа, внеклеточная, ну, внутриклеточная. Мы не действуем виаргоном один, мы действуем только на внеклеточном уровне. Но тем не менее, виаргон номер один, он у нас самый главный, самый основной. Благодаря жидкостным средам организма поддерживаются определенные химические показатели, и в частности самый главный показатель pH среды. Показатели жидкости доставляют различные биорегуляторы, что способствует нормальной работе организма. А pH мы вообще не должны занимать это на одном из первых мест и здесь вопросы питания не забывайте пожалуйста когда организм человека зашлаковывается то процесс управления нарушается на всех шести уровнях голографическое управление ухудшается из за того что посторонние частицы имеющиеся в организме рассеивают свет и объемное изображение того где и какой должна быть клетка это изображение становится нечетким расплывчатым отсюда теряется ее форма нормальная внутренняя структура и функция по поводу этого управления еще должна сказать с физиком однажды общаясь что каждая клетка нашего организма имеет ну тоже что-то шло о голографии речь по моему если я не путаю правда извините что каждая клетка имеет информацию о всем теле. И вообще-то мы больше даже об этом а, судим тут еще и наследственные если факторы взять то тоже в каждой клетке это все есть информационно представляете какие мы а, серьезные и сложные а, Человеческий наш организм, существа, хотел сказать. Когда организм человека значит, зашлаковывается, то вот эти процессы голографического управления ухудшаются. Частотное управление тоже нарушается из-за наличия частотных помех, которые тоже создают шлаки. и В результате этого нарушается частотная матрица организма и угнетаются биологические функции. Значит, управление между органами, тканями и клетками ухудшается. Ну, это как бы как итог, да, весьма сильно искажает циркуляцию энергии в этих каналах акупунктурных и нарушается управленческий момент по биоритмологии. И здесь как раз мы вот если дождемся в какое-то ближайшее будущее наш виаргон эпифиза это будет здорово на сегодняшний день мы пользуемся виарбоном 29 но это будет более качественное применение по нормализации биоритмологии в нашем организме нервное эндокринное управление ухудшается по той причине, что оно происходит через мембраны клеток. И если от шлаковой пыли произошло ухудшение со стороны голограммы, то и мембраны клеток теряют свою первоначальную форму. Гуморальное управление нарушается, потому что эти посторонние вещества меняют физиологические константы. То есть как бы, в основе всех нарушений лежит зашлакованность организма. Термин, конечно, не медицинский. Шлак... Это не медицинский термин, но тем не менее его а, употребляем, а, и как раз вот, ну, это можно сказать токсины, это можно сказать осколки каких-то а, умерших микробов, вирусов, которые остаются на мембранах клеток в частности и потом ведут к сбоям и так далее. То есть, ну, в общем, так вот не медицинским термин, термином а, наличие шлаков, о чем мы говорили в самом начале сегодняшней встречи, а, по теории мечных и павлова да они ведут вот к этим сбойным ситуациям еще чуть-чуть меня можете выдержать да? значит утрата гибкости говорит о том что соединительная ткань коллаген в частности являющийся мягким каркасом организма в которые заключены и через которые питаются рабочие клетки загрязнена то есть утрача, утрата гибкости это вот чего мы возьмем утрата гибкости позвоночника каких-то суставов и так далее значит функции нарушены зашлаковка организма приводит к изменению внутренней среды в гниющую сторону специфические запах от некоторых людей это как раз это явление отражает изменение внутренней среды создает условия для разного рода иммунных заболеваний ослабляет организм появляются всевозможные паразиты и они могут как бы формироваться в полипы, в кисты, в бородавки. Ну, это кожная там разные проблемы, Но в том числе мы, помните, с вами говорили, что локализация наличия на определенных зонах кожи, это может косвенно говорить о том, какие органы поражены. Сухожильная ткань, основа стенок кровеносных сосудов и потеря эластичности грозит большими неожиданными неприятностями в виде каких-то даже разрывов кровеносных сосудов, которые чисты в пожилом и старческом возрасте. Но Это инфаркты и инсульты, наше самое опасное осложнение, которое на сегодняшний день на первом месте как причина смерти. Инсульты и инфаркты. Значит, сухожильную ткань мы поправляем конкретно виаргоном номер один. И если касаемо сосудов, то виаргон 17 Его можно в паре повести первый с 17 а можно в три варианта, еще и с 21 Загрязнение шлаками печени приводит к портальной гипертензии. Это серьезное расстройство венозного кровообращения. Ну, здесь, естественно, иметь, имеем в виду виаргон номер 5 можно с 19 и также с 16. Застой венозной крови приводит к резкому ухудшению работы всего пищеварительного аппарата, расширению вен нижних конечностей образованию геморроя. Вот смотрите, мы дошли до конечности, а перед этим вот этот весь этап был. Понимаете, То есть нужно шире смотреть, как видите, или знаете, у себя есть нарушение со стороны вен ног, то уже вот этот длительный этап, когда сформировались эти варикозные вены. Ввиду того, что большая часть обменных и гормональных процессов совершается в печени, ухудшение ее работы приводит к существенной заминке в этой сфере, что приводит к появлению соответствующих расстройств, а затем заболеваний. И сильно происходит отложение шлаков в толстом кишечнике, откуда они, эти токсины попадают в кровь и отравляют организм. Отсюда очищение толстого кишечника и налаживание его нормальной работы – первостепенная задача предупреждения преждевременной старости. значит Виаргон 15 и 1 здесь важны, и также механическая очистка. Может быть это будут какие-то сорбенты, может быть это будут какие-то очистки микроклизмы или клизмы, но не призываю вас к терапии, потому что все же это опасно смещению флоры кишечника. да, Мы с ней как бы ее восстанавливаем, а тут вот смещение. Но тем не менее, в каких-то конкретных ситуациях если онкологии что-то то может быть да, краткосрочными такими схемами дня по три может быть имеет смысл эту очистку краткосрочную проводить с клизмами в том числе и с ванными с клизмами и так далее вот и в завершении ну то есть виаргоны и колье параллельно рассматривали в завершении как бы в итоге вам проговорю что в очистку организма мы включаем восстановление толстого кишечника. Здесь вот, чтобы не было дисбактериоза, чтобы флора была нормальная, порождение кишечника хорошее, чтобы галовые камни по максимуму, там с ними мы поборолись и так далее. Очистка печени должна быть здесь вон э, пятый мы все говорим с вами вы уже знаете о гепатабилярной зоне это виаргон печени пятый виаргон желчи 7 виаргон восьмой поджелудочной железы кишечника 15 для восстановления функции печени но не забывайте также про тюбажи <свеч> это либо с минеральной водой либо с растительным маслом и лимонным соком Дальше очистка почек, виаргон на 6, и также самое, допустим, сезон, когда есть арбузы, можно чистку проводить почек арбузами. Для жидкостных сред организма с помощью флоревитов это виаргон номер 1 и 21. И не забывайте... В плане очистки, тоже я проговаривала, это лобные гайморовые пазухи. То есть даже если у вас не было никаких вопросов по э, перенесенным гайморитам в вашей жизни, все равно сделайте акцент и проведите ну, каким-то курсом, может в течение месяца, просто намеренно позакапывайте в нос, можно Виаргон-1 с 21-м. То есть если вы не идете ни по какому, по обострению, просто профилактически проведите эти моменты. И, допустим, заливки солевым раствором в каждую ноздрю. И посмотрите, что может быть из вас польется. И вот эта очистка это тоже будет хороший момент. В подслиздистом слое это может быть накопленная и как бы имеется в организме а мы об этом не знаем поэтому потихонечку начиная с 1 и 21 по одной капли в каждую надрю, плюс солевые растворы и завершающая это очистка необходима суставов она идет на последнем уровне потому что это самый такой серьезный, долгий процесс, поскольку костная ткань у нас медленнее всего очищается. Но мы и пьем долго виаргон номер один, который также помогает очистке суставов. Сюда можно включить виаргон 26, естественно. Хрящевую ткань ожидаем, и виаргон 22 хорошо пойдет и второй то есть улучшить иннервацию и с помощью виаргона 2 и 22. -го. Значит, по этапам важно, если вы начинаете проводить очистку и на физическом плане, да, восстановить чистоту кишечника собрались там кишечника печени и так далее то вам еще важно иметь в виду это тоже очень важный фактор это разогрев организма не забывайте про этот момент это могут быть и бани и ванны допустим там за неделю за полторы вот эти процедуры поделайте то есть вы разогреваете организм и конечно же если это позволяет ваша сердечно-сосудистая система и ваш общий статус то есть как бы, тоже здесь разумно подходите к моим рассказам нынешним значит дальше поэтапно идет очистка толстого кишечника очистка с восстановлением микрофлоры о чем мы с вами сегодня говорили с микроклизмами возможно очистка жидкостных средств очищение коллоидной клетки здесь можно использовать также флоревиты и хвойные ванны и далее идет очистка печени конечно же важно ну как я до этого проговорила это очистка почек пазух и суставов, это все мы уже вот с вами проговорили. Если вы стройную систему для себя выстроите, из чего-то потихонечку начнете, то вы достигнете очень-очень-очень хорошего результата. Не забывайте при этом про питание правильное, про питьевой режим. Я уж не буду сегодня на этом останавливаться. Это еще займет там несколько времени. Потому что вы все об этом уже хорошо знаете, что вода ⁇ это очень важный фактор. Об этом тоже несколько вебинаров уже проводилось. И такой подход, что 30 мл на килограмм веса воды, он очень важен. Потому что иногда спрашивают, 2 литра важно выпивать, а сколько человек весит? 50 килограмм. Ну значит, даже на вес ему полтора хватит. Зачем перегружать себя водой? Не надо. И вообще, если человек не пил никогда воду, то тоже не надо его сразу заставлять пить столько, может быть, начать там с миллилитров 700, 900 там, или 500. То есть, вводить постепенно чистую воду, заменяя другую какую-то жидкость, которую человек любит употреблять, там, чаи, кофе и так далее. То есть, не забывайте про воду. У меня все, давайте, спасибо вам большое, давайте перейдем к вопросам вашим. Вопросы тоже, конечно же, важны. Так. Значит, вопрос такой. Гепатит В. Мне кажется, этот вопрос уже был на прошлом вебинаре. Гепатит Б. по УЗИ признаки жирового гепатоза, а в другом УЗИ нарушение эластичности печени. Врачи назначили препарат Кавирал, но от препаратов хуже на втором месяце лечения. Значит, по поводу рекомендаций, как бы там докторам-то виднее, да, вы уже с ними посоветуйтесь, пожалуйста, потому что информации у меня гораздо меньше, чем у них в вашей амбулаторной карте. Поэтому я вас прошу, вы посоветуйтесь с докторами. Вот, по поводу лекарственной терапии. По нашим Виаргонам, если вам интересно, по-моему, я давала уже результат, это рекомендация по гепатиту В. Какой гепатит В или С, по сути, или Д, разницы нет. У нас нет направления вот на конкретный какой-то вид гепатита. Виаргон 5 по гепатиту с 19 можно вести, но восстановление всей гепатобилярной зоны очень важно, о чем я сегодня очередной раз повторил, это виаргон 5, 8, 15 и 7. 5 можно с 19. Здравствуйте. Вот, поэтому... Поэтому обязательно 1-21 по жировому гипотозу в принципе то же самое пойдет если есть склонность э, на этом фоне тогда вы чуть позже добавите еще биаргон 27 -й. и все что мы сегодня очередной раз с вами говорили вы также самое это учитываете и все это проводите избавиться от накопленных тем в течение 50-70 лет жизни невозможно за один месяц поэтому нужно терпение я вас всех прям благословляю терпением нужно менять свои взгляды на жизнь на себя лично любимого и нужно обязательно менять питание и как-то стремиться хотя бы стремиться к тому чтобы оно было более качественным это фрукты овощи зелени больше и там у кого какие есть вредные привычки от них избавляться также скорее всего здесь 8 лет девочки спинально-мышечная амиатрофия. по мышцам у нас виаргона пока нет он год, только виаргон 1 1 с 21 и плюс 2 22 вы можете рекомендовать в этой ситуации серьезные очень моменты этого заболевания у ребенка нужно заниматься здесь и с психосоматикой, и с психогенетикой, поэтому это вопрос очень серьезный. Нужно шире смотреть, и флоревиты я проговорила какие. Следующий вопрос. 80 лет женщина. Деревенеют ступни во время отдыха. На улице мерзнут. Значит, это о чем мы сегодня говорили, вот как раз нарушение со стороны сухожильной ткани то есть нарушение опять же гибкости сосудов вот, и капиллярный кровоток нарушен поэтому здесь важны виаргоны 10 17 2 22 на фоне 1 21 Так, я просто следующий вопрос еще сейчас секундочку Вот сколько много мы сегодня со звуком занимались. Простите, конечно, меня, пожалуйста, но я вроде бы все делала четко. Я специально с компьютерщиками общаюсь между нашими вебинарами, чтобы все грамотно здесь и четко делать. Но почему сегодня был сбой, очередной раз уточню. Может быть, то, что мы параллельно два вебинара проводили, поэтому Так, вот следующий вопрос. 45 лет женщина ложится на очередную химиотерапию. онкология удалены женские органы. Какие препараты посоветовать, чтобы легче перенести химию? Значит, вы можете посоветовать 1-21, 5-19, 3 третий. Как минимум, а вообще программу ее важно будет включать еще 16, 30, хотя бы 12, по эндокринке 12, хотя бы вот, вот такой вот арсенал, талии серотониновые не забудьте. Вот, постепенно будете расширять и добавлять из антипаразитарной программы. Можете начать с 25-го, потом, потом позже добавите 15 с 23 -й и так далее. Позже это я имею в виду уже через месяц, когда выпишется из больницы. Так, эрозия следующий вопрос. Эрозия шейки матки последней степени. Ну, эрозия это не онкология. Там.. Так, что посоветовать? По поводу эрозии, смотря какого возраста человек бывает, есть такое мнение, что после родов уходит эрозия. Если же человек возрастной, совсем другого возраста, и тоже видят эрозию, я не знаю, что такое в последней степени. Вот, может быть, тоже там какое-то действие гинекологи предлагают, его нужно делать, Но... Вы можете в любом случае 1 21 посоветовать, и можно даже заливки поделать с первым, 21. -м. То есть он первый соединительной ткани здесь важен. Ну и зендокринной можно 12-13. Девочка 9 лет, прогрессирующая миопия. Здесь, не зная состояния глазного дна, я могу посоветовать только пятый виафтан, виаргоны первый, 21-5. Если вы будете иметь информацию по состоянию сосудов глазного дна, скорее всего, виафтан 3 добавите, либо четвертый, либо спазм, либо расширение, или то и то может быть. Так, дальше идем у женщины. Так, секундочку. В декабре поставили диагноз онкогруд молочной железы. Принимая химию, опухоль в январе уменьшилась. В феврале значит, настояла принимать флоревиты параллельно с химией. Так как слушала вебинар по хорошим результатам у мужчины о а раке прямой кишки, да, есть такой результат, очень замечательный. Но в конце февраля у человека опухоль увеличилась, ее готовят к операции. Подруга сказала, что флуоревиты выводили все, что она принимала из химии для уменьшения опухоли. Флуоревиты не делают это. Мы уже неоднократно говорим, что флуоревиты способствуют более качественной лекарственной терапии. Кто-то гомеопатию принимает, кто-то БАДы принимает, в том числе и химия лучевая. Ну, это ее личное мнение. Понимаете? А мы опираемся на мнение наших ученых. Я не ученый, я практик, врач-терапевт, поэтому я опираюсь на мнение наших ученых. Ну и, конечно же, практические результаты, которые есть. Так, она пила 1, 21, 3, 5, 6, 11, 13, 19 и 16. Возможно, здесь как объяснение, что э, те процессы, которые она носила, и может быть это усугубляло бы ее ситуацию, они все-таки поднялись. Понимаете, возможно такое объяснение, что опухоль увеличилась, и как на первом э, моменте, как мы говорим, через обострение идет, вот только таким образом я могу объяснить, других вариантов нет. То, что химия не сработала, она все равно же будет химию продолжать. И вы можете из этого, из этой программы оставить, допустим, хотя бы 1, 21, 5, 19, ну какой-то период времени, допустим, месяц там, или две недели. И вот этот контроль может быть раз в месяц на УЗИ проводить, смотреть. Серотониновое колье, не забудьте. Вот. И по иммунному статусу, кроме третьего, еще 30-й потом подключите, 12 э -э -э, по регуляции эндокринной системы. Но если человека вы не сможете переубедить, то, конечно, жаль. Здесь важно решение конкретно самого человека, потому что мы рекомендуем, мы как бы уже знаем, что позитивный результат в любом случае будет. А вот это ухудшение состояния, оно, конечно, человека, не готового к правильному принятому решению, оно сбивает с толку. Так, человек упал во время гололеда, сломал четыре ребра. Следующий вопрос. Которые повредили легкие В больнице откачали воду и воздух. Подлечили, выписали. Здесь, конечно, важны 1-21 воспалительный процесс. Конечно, там был можно 3-9. Это как минимум. Но поскольку были лекарственные препараты, то вы, конечно, можете смело добавлять там через пару недель, 5, 6, 15. Наверняка были антибиотики, потому что в этой ситуации, скорее всего, было и воспаление легких. Здрасте, я в курсе, она мне говорила. Меня уже в офисе здесь поджидают, еще немножечко с вами, минут пять и заканчиваем. Лейкоз. у мужчины лейкоз милофиброз Но здесь та же самая программа по крови у нас основной идет виаргон 1 добавляем 21 и 5 с 19 также актуальны 30 -й, 3 -й, 15 -й. ну вот как минимум можете вот с этого начать Значит, здесь как бы, наверное, индивидуальный вопрос из переписки нашей человека по бронхиальной астме. Что теперь принимать? Какой промежуток времени? Человек по астме принимал виаргоны 1, 21, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 17, 22, 25, 28. Вы знаете, мне сейчас будет сложно сориентироваться. Давайте я вам через почту отвечу. Потому что мне же надо в мыслях все это удержать, ваше такое пространное описание. Вы столько времени уделили, конечно, тому, что писали. Значит, обострение перенесли, это замечательно. Я вам ответила на вопрос, по-моему, дня два назад. Значит, на фоне обострения присоединилась ОРЗ у сына, тоже он с бронхиальной астмой. С 18 февраля прием Виаргонов прекратили, сейчас все хорошо, препараты по астме не принимаем. Ну, это замечательно, что вы не принимаете, но они у вас должны быть по астме, препараты всегда в кармане, и необходимо продолжить Виаргоны 1, 21, 9 как минимум. Как минимум. То есть вы должны в поддерживающем варианте еще пожить на 1, -м, 21, -м, 9. -м. Это как минимум, я вам говорю. Противопаразитарную программу рано, Пусть этот процесс еще хотя бы месяц устоится. Вот на 1, -м, 21, -м, 9. -м. Вот, спасибо вам тоже за ваши письма, но антипаразитарный вы чуть позже начнете, я вам ответила, по-моему, в таком ракурсе, посмотрите почту. Так, еще вопрос, Девочки 5 лет, в 4 года удалили опухоль в мозжечке, после химии пошли метастазы по всему телу, в голове установлено два шумта начала принимать пури когда лежала в киевской клинике в конце января на второй день приема 1 21 3 19 2 22 3 4 23 и 16 появился аппетит а на пятый шестой день появилась частая рвота выписали из клиники домой умирать добавили 5 6 пятнадцатый, 24 четвертый, рвота продолжается. Делали два дня перерыв, но у вас очень обширный прием, вы убавьте количество вот, до того, как работа прекратится. То есть пошел процесс очищения, вы можете, допустим, пятый оставить и первый на какие-то дни, чтобы, оставляя первый, там, допустим, по капле раз пять в день, оставляя пятый по капле раз пять в день. Остальные пока остановитесь, чтобы организм немножечко восстановился в этих регуляторных процессах. Большой объем флуоревитов. Не успевает организм, а очистка пошла накопленных токсинов. Я напишу вам электронную почву. Почту, а вот уже написал кто-то за меня. Спасибо вам огромное. Как поднять лейкоциты после химиотерапии? Принимает 5, 1 21. Ну, вы все правильно делаете. Вот, можете добавить к 5, 19 и 16. То есть, если вопрос идет об онкологии, то можно взять еще 16. Как избавиться от асцита, цирроз печени 7 лет? Пьет первый, вы знаете, это очень серьезный вопрос, чтобы избавиться от асцита, просто радикально вы так задаете его, это очень серьезный вопрос. Нарушения супер большие в этой ситуации, когда печень не справляется абсолютно, сосудистая стенка не справляется абсолютно и есть проявление асцита а состояние печени просто никакое, когда уже продуцируется жидкость. Значит, здесь все правильно тоже вы принимаете. Просто сделайте прием вот этих пиаргонов частый. Буквально во всем этом арсенале, но часто. 5, 7, 9 раз в день по одной капле. Девять-десять раз в день. Ну, 10, может, я много говорю, утрирую. Как сможет человек? Начните хотя бы с пяти-семи раз в день. По капле, под язык и так далее. Так, на этом вопросы наши исчерпаны. Спасибо вам огромное, что выдержали меня. И за начало меня простите очередной раз. Всех вам благ, всего вам хорошего, крепчайшего здоровья. И вы, пожалуйста, в начале, когда есть вот эти сбойные ситуации, тоже прошу вас, имейте терпение. Ну, как бы это технические моменты. Я не компьютерщик сама, поэтому я стараюсь по максимуму. Всего вам самого замечательного, прекрасного весеннего настроения. Так, у нас будет вебинар, еще будет четвертого, да, вебинар перед праздником, я имею в виду. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.